Сюда, смотри, дай, сюда, дай сюда его, Дай сюда его. Сейчас, смотри, будет А Мы выходим сюда налево. Я перекрываю опять дорогу, дорогу максимально быстро. Вам надо перейти вот эту дорогу асфальту. Готовы все, где-то держим возле себя. Не спешим, не падаем. Смотрим под ноги, ни на что не наступает. Никакие вещи, шоколадки, молотки, ничего не поднимают.